Привет, владельцы программы Pay Design! Для того, чтобы создать вот такой вот простой дизайн в технике трапунта, вам понадобится все ничего, 15 минут свободного времени, а также клей-спрей временной фиксации, иглы антиглю и, конечно же, прекрасные нитки для стежки от компании Мадейра. Все это вы можете найти в нашем интернет-магазине, ссылка под роликом. А сейчас приступим к созданию дизайна машинной вышивки. В программе PayDesign создание файла начинается с подготовки рабочего поля. Откройте программу, зайдите в меню «Файл» – «Параметры страницы рисунок». Установите значение размера пялец 200 на 200 ну или выберите любой другой в соответствии с размером пялец вашей вышивальной машины. Загрузите в программу «Изображение для обработки». Не снимая выделение с изображения, наведите курсор мыши на один из маркеров, прижмите левую клавишу мыши и, удерживая ее, потяните курсор в сторону. Если при этом вы прижмете клавишу Shift на клавиатуре, то рисунок будет менять размер относительно центра. Откройте вкладку «В начало», «Фигуры» и выберите инструмент «Прямоугольник». Задайте параметры строчки для будущего объекта. Отключите строчку по периметру. И измените стежковую заливку на орнаментальная строчка. Перенесите курсор мыши на рабочее поле. Кликните в верхнем левом углу левой клавиши мыши и, удерживая ее, потяните курсор в противоположный угол. Если при этом вы прижмете клавишу Shift на клавиатуре, то сформируйте квадрат. Создайте квадрат произвольного размера. Отпустите правую клавишу мыши и Shift. Не снимая выделение с объекта, кликните по нему правой клавишей мыши и в выпадающем меню выберите числовой параметр «Размер». В открывшемся окне задайте точное значение квадрата по ширине и высоте. Снова кликните правой клавишей мыши и в выпадающем меню выберите «По центру». Снова кликните правой клавишей мыши и в выпадающем меню выберите «Параметры вышивания». В этом окне вы сможете выбрать подходящий мотив и установить для него параметры повторения. В одном объекте одновременно можно использовать два чередующихся мотива. Настройка мотивных строчек – это отдельная тема, и мы ее рассмотрим на нашем курсе. А сейчас закроем это окно. Снова кликнем правой клавишей мыши по объекту и вместо орнаментальной строчки установим фактурная строчка. Снова кликнем правой клавишей мыши и в выпадающем меню выберем параметры вышивания. В окне «Интервал» вы можете изменить плотность заливки. Чем меньше значение, тем больше плотность. На этапе формирования объектов бабочки вам пригодится умение приближать и удалять отображение рабочего поля, а также передвигать его влево-вправо, вверх-вниз. Прижмите клавишу Ctrl и прокрутите колесико мышки, удаляя и приближая отображение рабочего поля. А затем прижмите клавишу Alt и снова покрутите колесико мышки. Теперь просто прокрутите колесико мышки. Ну вот, базовые навыки у вас есть, можно приступать к созданию. Перейдите в меню Начала и выберите инструмент «Замкнутая прямая». Больше мы к меню обращаться не будем. Дальнейшее переключение инструментов с помощью клавиш Z и X. Установите для инструмента значение Сметочная строчка» и «Невышитая область». А также назначите контрастный цвет, чтобы вам было лучше видеть новый созданный объект. Перенесите курсор мыши на рабочее поле и кликните левой клавишей мыши. Первая угловая точка создана. Нажмите клавишу X на клавиатуре, чтобы сменить инструмент на замкнутая кривая. Продолжая кликать левой клавишей мыши, обрисуйте объект по периметру. И если в процессе создания объекта вы сформировали лишнюю точку, удалите ее, кликнув правой клавишей мыши. Старайтесь обрисовать объект максимально точно, но без фанатизма. Впоследствии в режиме редактирования вы сможете поправить контур. Дойдя до острого угла, смените инструмент. Обрисуйте угол. Снова смените инструмент на замкнутые кривая и продолжите рисование. Закончите создание объекта, дважды кликнув клавишей мыши или нажав Enter на клавиатуре. Обрисуйте все оставшиеся объекты по такому же принципу. Закончив создание объектов, откройте вкладку «Изображение» и уменьшите яркость отображения рисунка. Теперь поочередно выделите объекты, перейдите в режим редактирования и, меняя положение точек, а также рычагов, внесите изменения в контур там, где это необходимо. Закончив редактирование, нажмите комбинацию клавиш Ctrl-A, выделить все, откройте вкладку «В начало» и активируйте функцию «Использовать вышивание с отверстием». Закончив редактирование, нажмите комбинацию клавиш Ctrl-A, выделить все, и задайте объектам один цвет. Собственно, создание дизайна завершено. Если вы хотите, чтобы обстрочка тропунта была более заметной, смените параметр сметочная строчка на тройная строчка. Также вы можете изменить длину стежка. Все эти изменения зависят от того, чем и на чем вы будете вышивать. Зайдите в меню файл сохранить как и сохраните файл в формате программы для того, чтобы в дальнейшем вы могли внести правки. Если формат программы отличается от формата, который понимает ваша вышивальная машина, зайдите в меню «Файл», «Экспорт» и сохраните файл в формате, понятном вашей вышивальной машине. Задавайте вопросы, оставляйте комментарии, я с удовольствием на них отвечу. Удачи!